Всем доброй ночи. Точнее, скоро уже раннее утро. Итак, друзья мои, поскольку время у нас неспокойное, хочу вам подарить очень сильный оберег, сохран ратный. Испокон веков воинам начитывали матери, жены, ведьмы, которым шли за помощью, родные, человека, который воевал. И начитывали сохран. Сохранов много, различные сохраны, обереги. Были такие случаи в истории человечества, когда человек был просто неуязвим. И для мечей, и для пуль. Про таких говорили. Он как заговоренный. Его ничто не берет. Наверное, слышали. Вот. Один из таких сильных сохранов хочу вам подарить. Это пригодится людям, которые живут э, непосредственно в эпицентре военных действий. Это можно начитать людям, которые работают в определенных структурах. Или если вы чувствуете... Э, Опасность именно физической расправы откуда-либо. Реальная просто физическая какая-то опасность, да, именно касаемо вашей жизни. Вы можете это начитать. Как это делается? Человек, выходя из дома, читает в четыре стороны света, поворачивается на каждую сторону света и начитывает по одному разу, этот сохран то есть он сотворяет вокруг себя защитный круг и ручается помощью и защитой всех четырех сторон света. Если ваш сын работает в определенных структурах или ваша дочь одним словом еще можно это начитать матерям для своих детей, но для детей совершеннолетних уже взрослых вот в этом случае уже взрослых людей, которые нуждаются в этой защите. То есть, если они сделают и мать начитает, одно другому не мешает. Матери следует читать или бабушки Взять рубашку или любую вещь, которую одевает сын или дочь, и точно так же поворачиваться с этой одеждой во все четыре стороны света начитывая по одному разу, только называя не «моя» и «для меня», а его имя. Либо, если нет у вас одежды, своих детей рядом, начитывать на фотографии. Но фотографии должны быть не, име... То есть не больше годовой давности. И на этой фотографии должен быть он один или она одна, без собак, кошек, без семейных там... Без семьи, без детей, без никого. Именно вот именно тот человек. Итак. <смех> Мать, которая начитывает на себя, если живет вот в эпицентре военных конфликтов, то она автоматически защищает через свою кровь своих несовершеннолетних детей. То есть она, начитывая на себя, защищает их в том числе. Итак, начнем. Кожа моя, железо, кости мои медные, Вокруг меня стена каменная, Да крепость огненная, та да сила обережная. Сотни сил ратью за моей спиной, Сотни мечей мне в защиту, Сотни щитов меня сохранят, Сотни пуль от меня уклонят. Мерная клыть меня защитит, Теперь тень не по мне ложится. Ворон по ворогу каркает, каркает, извиняюсь. Враг мой, иди дымом, ложись прахом, а мне жить миром. Покровь моя железная, тело мое неу... неуязвимое. Кровь моя во мне, стена сохранная, огненная, духами вокруг меня сложенная. Заклинаю. Кожа моя железа. Кости мои медные, Вокруг меня стена каменная, Та крепость огненная, Та сила обережная. Сотни сил ратью за моей спиной, Сотни мечей мне в защиту, Сотни щитов меня сохранят, Сотни пуль от меня уклонят, Мирная клыть Меня защитит, вертень Не по мне ложится, ворон По воргу каркает, враг мой, Иди дымом, ложись прахом, А мне жить миром. Покровь моя Железное тело мое неуязвимое, кровь моя во мне, стена сохранная, огненная, духами вокруг меня сложенные, заклинаю. Хочу еще раз сказать, напомнить, пожалуйста, если здесь все объясняется, разъясняется, одно и то же, не пишите под роликом. А можно начитать, когда я на экзамен иду или нет? Нет, четко и ясно сказано, это именно от смертельной опасности. Вот боитесь или поздно возвращайтесь, боитесь действительно какой-то расправы, нападения, какое ну нападения может быть какого-то больного существа, ну кого угодно. Это именно от нападений, от смертельной опасности, опасности, которая может причинить вам смерть. Дальше. Кожа моя железа, кости мои медные, вокруг меня стена каменная.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 Ой, покровь моя железная, тело мое неуязвимое, кровь моя во мне, стена сохранная, огненная, тухами вокруг меня сложенная, заклинаю, отвлекаюсь, потому что кошки там гуляют на улице, ничего, впущу, сейчас начитаю. Кожа моя... Железо, Кости мои медные, вокруг меня стена каменная, та крепость огненная, та сила обережная, сотни сил ратью за моей спиной, сотни мечей мне в защиту, сотни щитов меня сохранят, сотни, сотни пуль от меня уклонят, мерная клыть меня защитит, вертень не по мне ложится, ворон по ворогу каркает, враг мой иди дымом, ложись прахом, а мне жить миром. По кровь моя железная, тело мое неуязвимое, кровь моя во мне, стела, стена сохранная, огненная, духами вокруг меня сложенная, заклинаю. Какой откуп? Откупом может являться помощь тем, кто нуждается. Вот когда этот момент пройдет, когда вам станет лучше, когда уже все успокоится, просто э, делайте какое-нибудь доброе дело. Возьмите щенка домой, там, отдайте в добрые руки, вылечите кошку, которая больная на улице, покормите птиц, помогите бедной семье и так далее. Делайте обязательно доброе дело. Вам нужно обязательно добрым делом откупиться. И поверьте мне, что силы приведут вам навстречу именно того человека или то создание, которое нуждается в этом добром деле, и вы это совершите. Не забывайте об этом. Вам помогают, и вы должны помогать. Всем удачи!